Всем привет! Меня зовут Мила Колокова. и сегодня у нас будет супер интересная тема – как все-таки накопить деньги, почему у меня все время деньги уходят сквозь пальцы. Я работаю, работаю, тружусь, тружусь, а денег так и нет. Встречали такое? Наверняка вам знакомо это по своей жизни, может быть, по опыту своих друзей, может быть, даже и ближайших родственников. Давайте разбираться. Первое. Если вы хотите накопить денег, вам нужно понимать, в каком виде вы их будете накапливать, то ли будете откладывать копилку, то ли будете откладывать на какой-то счет в банке, это может быть накопительный счет, это может быть депозит. В общем, сделайте любой удобный способ, только чтобы деньги у вас откладывались, чтобы ни в коем случае вы в эти деньги не залезали. И это правило номер два. Не залезай в свои же деньги, не бери у себя самого в долг. Это очень опасно. Когда вы сами у себя берете в долг, что получается? Вы обманываете сами себя. Эти деньги не предназначены для того, чтобы на них пойти погулять. Эти деньги не предназначены для того, чтобы реализовать какую-то свою мечту. Это деньги для другого. Вы накапливаете деньги ради своего будущего, ради того, чтобы ваши деньги дальше делали новые деньги. Будьте внимательны и осознанно подходите к этому вопросу. Чтобы вам легко было накапливать деньги, третье правило – увеличивайте свой доход. Увеличивая свои доходы, вам Морально как-то проще откладывать больше денег, потому что если вы зарабатываете 30 тысяч рублей и откладываете сегодня 3 тысячи 10 процентов, это еще как-то можно пережить, но если уже это будет сумма 20 процентов, то это будет уже 6 тысяч рублей, а 6 тысяч рублей от 30 но ну, для многих действительно может быть критичным. Поэтому, чтобы это сильно не сказывалось на качестве вашей жизни, создавайте дополнительные источники дохода, создавайте новые источники дохода, берите подработку, берите совершенно новую работу, учитесь новой деятельности, работайте в перерывах, работайте вечером, работайте, когда уложите детей спать. Всегда можно найти время для того, чтобы заработать еще деньги. Главное, чтобы у вас был на этом фокус, иначе вам просто в какой-то момент вы устанете, вы скажете, ну что я откладываю эти копейки, откладываю, а толка никакого. Действительно, толка никакого не будет, если вы откладываете понемножку, по чуть-чуть. Старайтесь увеличивать этот объем, увеличивать количество отложенных денег и проще вам это будет сделать с новой занятостью, с новыми источниками дохода. Возьмите эти правила за привычку, внедрите в свою жизнь, держите финансовую дисциплину и тогда в вашем кошельке в вашей жизни наступит порядок. Делитесь своими наработками в комментариях ниже под видео, как вам удается откладывать больше денег, что вам в этом помогает, что стимулирует вас это делать больше, чаще и, самое главное, регулярно. С вами была Мила Колоклова, всем счастливо и пока!